Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня опять говорим о криптовалютах. И... Так, сейчас отключу. Сегодня говорим о криптовалютах. И я записываю очередную серию видео о том где в средствах массовой информации рассказывается о криптовалюте Призм, о том, что она настоящая, о том, что все работает, о ее основателе Алексее Муратове и так далее. То есть везде, где в средствах массовой информации упоминается о Призм, я публикую видео, зачитываю вам, и вы можете это перепроверить. Ну, для того, чтобы развеять ваши сомнения, что Призм ⁇ это реальность нашей сегодняшней жизни. И вот одна из еще новостей, да, Ридус. Давайте посмотрим на главную. Так, главное. То есть это какое-то агентство новостей. <связывая> Стоит ли майнерам биткоина бояться налоговых инспекторов? Вы еще не начали майнить криптовалюты? Тогда поспешите. Ми, связи предложила облагать эту деятельность НДФЛ. Впрочем, правительство рискует опоздать со своей инициативой. Министерство связи готовит список решений и правил обращения криптовалют. Такие операции должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц. Предположим, в понедельник глава Мин связи Николай Никифоров, по его словам, ведомство предоставит правила обращения криптовалют в правительство, в ЦБ и другие финансовые институты, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую. Пока в правительстве и парламенте обсуждают, как вывести криптовалюту в правовое поле, сами участники этого рынка изобретают такие технологии, которые в принципе исключают всякую возможность их регулирования. Это известная из курса формальной логики ситуация, при которой Ахиллес никогда не догонит черепаху. Ахиллес и черепаха Основатель криптовалюты Призм, председатель движения Change the World Together Алексей Муратов полагает, что предложение главы Минкомсвязи нереализуемо по целому ряду причин, каждая из которых по отдельности достаточно, чтобы похоронить идею. «Предложение Никифорова в юридическом смысле – это прежде всего телега впереди лошади», сказал э, Ридусу Муратов. «На сегодня обращение криптовалют в российском правовом поле вообще никак не отрегулировано. Они юридически не являются ни платежным средством, ни товаром, ни, ценой, ни ценной бумагой. Невозможно обложить налогом нечто, чего в юридическом смысле не существует», объясняет эксперт. Но самое главное – препятствие для государственных усилий, Ввести правовое фи фискальное регулирование майнинга заключается в том, что технологии блокчейна <coughs> обновляются с такой скоростью, что никакое правовое регулирование за ними поспеть не может в принципе. В технологиях блокчейна происходит взрывное развитие. То, что было передовым вчера, завтра уже оказывается устаревшим. Законодатели поэтому обречены постоянно отставать от фактического состояния рынка криптовалют. А значит, на этом рынке всегда будет серая зона, где майнеры смогут работать, не отчитываясь перед государством и его налоговыми органами, предсказывает Муратов. Причем времен, пер, временный, временной шаг обновления технологии в сфере криптовалют может быть короче, чем длительность сессии Государственной Думы, в течение которой законодатели будут принимать существующие соответствующие регулирующие документы. Кто здесь ахиллес, а кто черепаха, пояснять не надо. Не все то золото, что майнится. Взрывное развитие криптовалютных технологий не только выводит их за рамки правового национального регулирования, оно также вымывается с этого рынка самих майнеров. Многие люди, которые забыли поговорку, что бесплатный сыр и вложили по полмиллиона рублей в создание майнинговых ферм рискуют не отбить свое вложение, потому что технология генерирования криптовалют с помощью видеокарты и прочего физического оборудования вроде ASIC уже вытесняет так называемым облачным майнингом, при котором не надо тратиться на железо и электроэнергию. А в затылок облачного майнингу уже дышат другие технологии. И никто не утверждает, что на этом развитие остановится. Поясняет Муратов. Это тот актив, который аналогичен золотому запасу страны в случае с обычными национальными валютами, подтверждает представитель другой блокчейн-платформы Лиск Денис Смирнов. Система криптовалют не требует посредников в виде банков для проведения платежей, которые всем известно за любую транзакцию еще и снимают комиссии. Это делает тот же биткоин идеальным средством расчетов. В статистически доходным инвестиционным инструментом. Ведь чтобы курс биткоина начал падать, должно произойти статистически маловероятное явление – потеря доверия к нему со стороны всех участников системы одновременно. А инфляция биткоина не грозит, сама его математическая модель не позволяет провести эмиссию выше предустановленного уровня в 21 миллион единиц, рассказал Ридусу Смирнов. Веса, запаса, запасу доверия прибавляет тот факт, что все больше государств признают биткоин легальным финансовым инструментом. Пионерствует здесь Япония, где с 1 апреля криптовалюта введена в официальное обращение. ЦБРФ и Сбербанк также недавно заявили, что рассматривают возможность легализации этого экзотического средства денежного обращения. С момента возникновения криптовалют не прошло еще и 10 лет. Они находятся еще в самом начале пути. Криптовалюты – это эволюционный скачок в финансовом мире. Скорее они вытеснят традиционные деньги, чем наоборот. Ведь пока только Япония вела их в правовое поле. И на повестке дня стоят аналогичные шаги со стороны еще почти двух сотен стран. И каждое решение отдельного правительства о легализации криптовалют будет играть на их укрепление, убежден Смирнов. Как биткоин проиграет крип... криптоюаню? Но не все, все так однозначно, добавляет Алексей Муратов. Элемент скепсиса в радужное мировосприятие своего коллеги. Совершенно реально просматривается перспектива, что в обозримом будущем, а при околосветовых скоростях развития этого рынка, это будущее может наступить раньше, чем законодатели прочитают предложение Минкомсвязи. Весь рынок криптовалют окажется сосредоточен в руках нескольких десятков, возможно просто нескольких майнеров, или групп майнеров, которые на этот момент внедрили самую передовую, то есть наименее затратную технологию, и тем самым сделали экономически бессмысленной деятельность более отсталых криптовалютчиков. <coughs> по сути, все вернется туда, откуда создатели технологии блокчейна пытались уйти. Вместо контроля со стороны ФРС США, по сути глобального центрального банка, мы получим контроль со стороны узкого круга эмитентов криптовалют, которые будут играть роль такого виртуального ФРС. И далеко не факт, что этот криптовалютный ЦБ будет российским или даже американским. Мне кажется более вероятным развитие, при котором условия будут диктовать китайские майнеры. Если в Пекине решат поддержать криптовалютную эмиссию на государственном уровне, прогнозирует Муратов. Вот такая статья. Изучайте криптовалюту призм. Разбирайтесь, если захотите получить, а вы захотите, если разберетесь, получить криптомонету В подарок от меня обращайтесь, вот моя страница ВКонтакте Владимир Мошкин У меня на странице закреплен пост с информацией, какие шаги, что нужно делать Я вам во всем помогу Уже тут у меня более 3000 просмотров Добавляйтесь, в друзья, ставьте лайк под этим видео. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч.